самая страсть весенней поры. Яркое солнце сушит асфальт, всюду спеет зелень и просыпается городская природа. Старшеклассники Антон и Сергей праздно гуляют после уроков. Антон был высоким русским грузином-полукровкой, талантом и круглым отличником с прямым правильным станом и уже грубой щетиной, а Сергей Низкорослым, чистокровным евреем, крепким и широким в плечах, а в лице бледноватым и детским. Но по натуре истинный хулиган и авантюрист. Участвовал в соревнованиях по гиревому спорту и даже имел разряд. Проходя мимо мусорных контейнеров близ дома, в котором они обожили, Сергей неожиданно остановился. Стой. Чего? Взгляни. Выброшенный кошачий домик? Вроде. С торчащим-то проводом явно техника какая-то. Давай посмотрим. В куче крупногабаритного мусора с выглядывающим из нее обрезком провода лежала большая металлическая коробка около метра на метр, грубо окрашенная типичной советской краской серо-серебряного цвета. Антон стоял на месте, а Сергей, подойдя к коробке, поднял ее. О, тяжелая. И поставил на асфальт. Обошел, чтобы посмотреть лицевую часть аппарата. Но с этой стороны ничего не было. По всей коробке не было ни лампочки, ни кнопки. Только торчащий обрезок белого провода. По-видимому, 220 вольт. Похоже на подделку дипломной работы. Только ни кнопок, ни надписей. Работает? Как думаешь? У тебя дома есть лишний провод, какой здесь, 220? Провод должен быть, но ко мне запускать не пойдем. Я своей квартире не враг. Ты, Антох, напрасно трусы переводишь, у меня и в мыслях не было. Ко мне понесем, тащи провод. Я трусы не перевожу, я просто осторожен с такими вещами. Если эта коробка вдруг окажется недружелюбной, ты будешь отвечать за последствия? Нет. Ну вот и все. Ладно, сейчас провод вынесу две минуты. Коробка была исполнена грубо, кустарно, швы на гранях шли не постоянно, а с и морзе, пропорции куба были вульгарно нарушены, металлические листы были все индивидуального размера и во многих местах выходили за черты фигуры. Сергей определил с руки, что висит коробка около 10 килограмм, когда она уже была осмотрена а любопытство успокоено еще не было, Сергей стал подмывать и разобрать ее. Как он услышал, шлепанье по асфальту подбегающего Антона. Вот, короче, целых два достал на всякий случай. Какой-то из них сломан. Второй точно работает? Точно. Тогда понесли. Не выронишь? А то у тебя аж лицо пара отдало. Не, держу как коршун. Хочешь, сверху такой же поставь? Ребята... Подошли к подъезду. Возьми ключ в левом кармане. Антон достал ключи Сергея, открыл дверь, и вскоре они зашли в лифт. Поставь коробку, ты что ж ты корячишься? Тут постоянно ссут. Я ничего не чувствую. У нас подъезд часто убирают, а в лифте почти сразу. Ну, раз убрано, то и поставь. Багровый уже. Я этим утром сам поссал: На кой черт ты сышь в собственном лифте? Ты это не лезь в мою личную жизнь. Лифт остановился на шестом этаже. Двери раскрылись. Быстрее открывай за разом, мне палец режет. Антон спешно открыл оба замка на двери. Сергей рывком завалился в коридор и поставил коробку на пол. С матом перевел дух, затем помыл руки и вернулся к Антону. Родители лапши по флотски оставили. Ты есть не хочешь? чай. Лапшу я бы сейчас с удовольствием, а чай на твой выбор, спасибо. Антон разулся, поднял коробку и занес ее в гостиную. Постелил газету на стол, поставил на нее коробку, достал плоскогубцы, ленту и стал заниматься проводом. На кухню зашумел чайник, загузела микроволновка. Заходит Сергей с простеньким бутербродом в руках, уже надкушенным. Падает в кресло в противоположном от Антона углу и говорит с набитым ртом. Наши девки послезавтра хотят тверк в актовом зале станцевать. Слышал? Да, слышал, конечно. А в школу как раз к мероприятию федеральный канал с каким-то репортажем приедет. Наверняка и в актовом зале поснимают. Надеюсь наших девчонок не вырежут потом. Вова еще тогда поднимется по поводу испорченного поколения. Что думаешь? Ну, во-первых, местный, на не федеральный. Звучит, конечно, интересно. Не нам же потом в пол смотреть. Хотя, наверное, и не им. Вряд ли у нас такой человек найдется, который самовольно пойдет на расстрел. Даже вот из наших дур возьми. Поэтому думал, что слухи это и не больше. Посмотрим. Доев путерброд, с полным ртом прогузил Сергей. Испорхнул с кресла. Открыл в комнате окно, впустив мягкий штир с пением птиц. И пошел на кухню. Как раз в это время прозвенела микроволновка. Сергей вернулся с двумя горячими порциями лапши по-флотски. Затем принес чай. И встал к сидящему Антону. Ну, вроде готово. Ну-ка принеси удлинитель. Сергей молча сбегал за удлинителем и подключил его в гостиной. Затем взял отремонтированный провод коробки. Ну что, включаем? Ну давай, включай. Я там тох включу, но подумай дважды. «Чистых трусов на твой размер у меня нет!» «Шутки шутками, а твой самоподрыв мне будет объяснять легче, если сам цел осталось. Сергей сверкнул ему улыбкой и повернулся к удлинителю. Он хоть и долг грудь перед Антоном, но защитная поза, в которой он замер, тянусь вилкой к удлинителю, выдала его безнадежно. «Ты чай проводом не смахни!» Раздался щелчок вставший в пазы заземления вилки. Антон нырнул за угол. Тишина. Сергей стоит в неизменной позе и смотрит на коробку. Антон робко выглянул. Ну и что? Где? Да подожди, может сейчас что-нибудь. О, послушай, гудит что-то, слышишь? О, слышу. Посвистывает еще вроде. Да, есть такое. Ага, ну включи что-нибудь, у тебя ничего не перегорело? Сергей включил свет. Все было исправно. И выключил. И что, получается она просто гудит и свистит? Ну а что ж ты хотел в конце концов от выброшенной металлической коробки? А если б что произошло, куда бы покатились твои рассуждения? Сам-то за угол брызнул, только я вилку подобрал. Но что-то же она, наверное, нужна? Не может ведь просто гудеть и надрывать спину. Провод точно тот пришил? Да, точно. Второй так вообще не исправен, кстати, надо его выкинуть. Вот что ты бьешь-то над этой вещью, Он ничего не делает, и черт с ней. Посмотри, сам, как она заварена, какой, по-твоему, спектакль тебе сыграет сваренная сталь. Сергей возразил, и около пяти минут они рассуждали о приборе. Затем чуть отвлеклись и почти час проговорили о девушке. Наконец, Антон сказал. Макароны, это похвально, конечно, спасибо тебе, но чипсы, сам понимаешь, друг, их бог создал. А кока-колу его сын, ее литром не возьми, а еще Принглс с сыром, пару упаковок. Ни слова больше. Антон вспышка оделся и исчез. Уже через две минуты он облетал торговый зал супермаркета. Набрав корзину, Антон встал в длинную вечернюю очередь, а за ним пристроился в дед. Весь в непонятных язвах, с носовым платком в руке, кошляющий, шмыгающий и чихающий. Антон брезгливо покосился и закрыл лицо воротником футболки. Так он простоял в очереди около 20 минут. Звонок в домофон раздался, когда Сергей валялся в гостиной на диване и читал фэнтези. Открыв замок домофона, он затем распахнул дверь в квартиру и, встав на пороге, стал ждать Антона. В подъезжающем лифте слышалось странное журчание. А когда лифт остановился, оно прекратилось. Открылись двери, и оттуда выскочил Антон. Сергей смекнул и посмотрел на его ширинку. Она была в свежих каплях. Раззадоренный Антон залетел в квартиру со здоровым пакетом и звонко объявил. О да, вот сейчас мы запируем. Три пачки чипсов по цене двух, запихнешь вообще в себя столько. Приятель, ты вдохнул чего-то? Тем временем. Антон уже прошмыгнул в гостиную, едва успев разуться, артистично встал посреди нее, глядя на работающую коробку и взвопил. Как это все это время ты позволял этой чертовке гудеть? Вот так беспардонно стоять на этом столе и гудеть? Ты посмотри на ее наглую морду, ну-ка освободи взлетную полосу. Какую взлетную полосу, баран? Антон открыл настежь балкон, подбежал к столу, Поднял коробку над собой и, не выключая ее из сети, вышвырнул с балкона прямо из комнаты. Ты дурак? Что ты творишь, идиот? Провод натянулся, высек из кров вместе перемотки и разорвался. Антон и Сергей пригнулись и вжались в себя. Спустя секунду раздался громкий удар. Послышался лязг разлетевшихся металлических частей и звон битого стекла. «Блестящий придурок! Мать, если это была чья машина или еще что, я тебя сразу заложу. На другой не рассчитывай!» «Воу! Ну, переборщил чуток!» Сергей украдко выглянул с балкона. Разлетевшаяся коробка лежала на асфальте посреди улицы. Ни машин, ни людей рядом не было. Из коробки вылетела куча лампочек. Большая часть из них разбилась. Сергей чуть разогнулся, тщательно огляделся, убедился, что на улице все совершенно спокойно. Выдохнул и вернулся с балкона в комнату. Фух, повезло, реально повезло. Что это было, обезьяна? Вау, представь только, она мне написала. Кто? А, подожди, Алина что ли? Антон похивал головой с вытаращенными глазами. «Антох, я, конечно, рад за тебя, но еще раз ты так отпразднуешь женское внимание, я тебя убью». «Да я понимаю, прости, перегнул, но что пишет? Приглашает в кино, да наедине! Как это возможно? Ее глаза, друг, этот взгляд, я такого неба не видел, что не расступилась бы перед ним!» «Заговорил-то». Антон хвастался Сергею во всех надеждах, расписывал их соленое грядущее свидание. Под эту слащавую трель Сергей включал приставку и распаковывал чипсы. Вечер субботы расцветал гнями монитора и раскрывал свой сырный аромат. О, я с таким гомункулом в очереди стоял. В каком смысле? Да весь в каких-то прыщах, старый, вонючий, все кашлял и сморкался. Еще и в спину мне чихнул несколько раз, я там в духоте с ним мариновался, теперь, боюсь, как бы не подхватил от него ничего. Ты это, сам-то не зарезан теперь? Давай-ка сходи витаминов возьми, на кухне стоят, а то у меня соревнования скоро. «Слушай, а с коробкой-то что? Нашел от нее прок?» «И не искал ничего. Думал тебя дождаться, чтобы ее разобрать. А ты пришел. Чего собака затеял?» «Да и хрен бы тогда с ней. Ты с балкона смотрел, понял же, что там примерно. Ну и все». «В том-то и дело, что ни черта не понял. Из нее явно лампочки какие-то повылетали. Но зачем делать светильник в железной коробке?» «Вот домой пойду, фото тебе сделаю. На форумах позже справишься, если сильно надо». А так забей. Прошло около трех часов. Кола давно выпита, чипсы начали заканчиваться. Раздался звонок с телефона Антона. Да, мам? Сын, а ты где? Домой скоро? Я рядом гуляю, скоро приду. Хорошо, давай не задерживайся, целую. Все, Серый, пора мне, одиннадцатый час уже хорошо посидели. Ну ладно, давай, отпиши там, как у вас с Алиной будет. Ты же знаешь, не удержусь. Кстати, с тебя десятка за ремонт провода. Вали уже. Выйдя из подъезда, Антон сразу сфотографировал останки неизвестного прибора. Скинул Сергею WhatsApp и пошел домой. Соседний подъезд. Наступила глубокая ночь. Антон сидит в своей комнате за компьютером и читает под музыку мелочные новости. Ему приходят в соцсети сообщения от Сергея. Блин, ты заразил меня походу. Да ладно, какие симптомы? Типичный для гриппа, слабость, кости ломит, температура, голова трещит. Походу все, мы сарево накрылись. Еще даже подташнивать чуть-чуть. Чипсы точно нормальные были? Тебя не тошнит? Странно, я что-то нормально себя чувствую. Ты обкладывайся медицином, сразу витамины, ешь фрукты. Если тебе дурно совсем станет, пиши или звони. Я всегда у тебя под рукой. «Спасибо, конечно, чел, но за такой подарок я тебе еще выпишу благодарность». Антон, готовый принять звонок в любую минуту, положил рядом телефон, но Сергей уснул уже через полчаса. Аккаунт был оффлайн с трех ночи. На следующий вечер Антон сам почувствовал недомогание и пошел в аптеку. У Антона были почти те же симптомы, что и у Сергея. Болела голова, одолевала слабость, кости словно кололи топором, болел живот. Антон не мог сбить ни один симптом, он сообщил о своем скверном самочувствии матери и лег в кровать. Уснуть Антон смог лишь к рассвету. Проснулся через три часа от сильной тошноты. Его вырвало, голова расходилась по полушариям, выворачивала горло. Проснулась мать и вызвала скорую. У Антона была температура 39, воспаленные лимфоузлы. Приехавшие врачи предварительно заключили сильное гриппозное заболевание и отвезли его в инфекционную больницу. Дальнейшее Антон запоминает с трудом. Голова болела так, будто череп сверлили со всех сторон. Его постоянно рвало и сильно до одри болело горло. Антон помнит, что его всего обкалывали, что о нем заботилась красивая светловолосая медсестра. Помнит, что он понюх ее теплую шею, когда она над ним нагнулась, а потом его вырвала. Дальше пустота. На следующий день Антон проснулся с облегчением. Голова прошла, горло едва гузело, живот не болел, лишь недовольно урчал. Суставы помолодели, кругом были свободные койки, Антон лежал в палате один. В середине дня к нему зашла мама с накинутым белым халатом и в марлевской маске, с сумкой на плече и полным пакетом продуктов в руке. Мама присела к Антону. «Ты как, Антош, как себя чувствуешь?» «О, вчера был просто какой-то ужас, но сегодня все хорошо. Похоже, я уже поправляюсь. Тебе из школы не звонили. Я долг по алгебре обещал занести и никому ничего не сказал. Сегодня же понедельник, правильно? Вторник. Подождет твоя алгебра. Со школы отец разберется. Мандаринки вот кушай. Парацетамол тебе еще принесла. И от насморка лекарства. В пакете шоколадки твои любимые печенье. Но пока не ешь, пусть сначала желудок пройдет. Спасибо, мам. Но зачем мне здесь парацетамол? Мало ли какие тут врачи. Мало ли. Вдруг что, как у тебя под рукой все. Положи себе в тумбочку. Выпишешься, домой заберешь. Пусть лежат. Ты чем-то взволнована. Ты не беспокойся, мне уже намного лучше. Не взволнуешься здесь, Антоша. Что же творится-то, господи? Да ты чего? В чем дело-то? Не хотела говорить тебе, пока ты в больнице лежишь. Но кошмар какой-то происходит с Сережкой. Отец его место себе не находит. Мне выговаривается. Танька не знает пока ничего. И слава богу. О господи, какой кошмар, что происходит? Реанимация, он Антош, седьмая клиническая смерть за сутки. Врачи вокруг кружатся, как мухи, места живого нет, весь исколок, грудная клетка, как поле брани, дефибриллятор никуда приложить, сережку неукрасимо рвет, он ходит под себя кровавым поносом, несет бессвязный бред, воет от головной боли, ему наркотик ставят, успокаивается, вроде заговорит, может даже на вопрос отвечать, а потом раз и умирает. Сердце останавливается. Его снова заводит, приходит в сознание, рыгает кровью рвотой, ему зубы вымывает, ревет от боли и просит воды, не отпив, теряет сознание, потом умирает. Так каждые полчаса. При анимации у них сейчас будто пожар, а когда последний раз Сережу завели, его трижды подряд кровью вырвало и бросила в кому. Состояние крайне тяжелое, нестабильное. Никто ничего не понимает. Говорят, у него еще и кишка выпала. Ты... ты серьезно? Хотела бы я шутить, Антош. Ох, хотела бы. Что творится-то? Ты как ты-то себя чувствуешь? Да нормально вроде все. Температура падает, горло прошло. А врачи что говорят? А, грипп. Удивляются моему иммунитету, мол, как так за два дня-то? Завтра будут анализы все на свиной, на ротора вирус. Говорят, что выпишут через пару суток, если... «Буду дальше поправляться». «Ну хорошо, Антошенька, поправляйся, отдыхай, мандарины кушай, я к тебе завтра еще зайду. Мне бежать уже пора, я на час всего отпросилась». «Да, давай, мам, держи меня, пожалуйста, в курсе про Сергея. Я на связи в WhatsApp». «Хорошо, милый, пока. Все, кушай, выздоравливай, телефон при себе держи». Мать в самое короткое время удалилась, а Антон остался сидеть. Взгляд Антона застыл перед ним. Грузи разгорался ужас». «Черт, что происходит с серым? Реанимация? Семь клинических смертей? Если я его заразил, то что за грипп такой? Почему у меня все хорошо?» «Надобно было того чумного деда из магазина к чертям выбросить! Мразь!» Антон сидел на кровати и смотрел в одну точку не меньше часа. Наконец, он внутренне собрался, лег на кровать, впервые взял телефон. Алина написала, что они с подругами просто хотели над Антоном подшутить. И у нее есть парень. Сергей не заходил в соцсети с тех пор, как пожаловался на гриб. В воскресенье. А в WhatsApp с тех пор, как получил сообщение Антона. Антон, углубившись в те дни, вспомнил о коробке. И между делом открыл ее фотографию. Какие-то старые лампочки, гора блоков. Сергей был прав, ни черта не понятно. Куча здоровых светильников понатыкана в железной коробке. Блоки еще какие-то. Надо было сразу Никите скинуть на опознание. И Антон скинул фотографию разбитой коробки Никите. И к хорошему знакомому радиотехнику. Затем открыл социальные сети и стал разделять свою тревогу с другими. Описывая ситуацию своим близким друзьям. Выговорился почти каждому. С кем тесно знался. И обнаружил со временем облегчение. Включил на планшете сериал и постепенно забылся. Ночью телефон взволновался. Пришло сообщение. Привет, не спишь? Глянул твою фотку, плохо видно, вроде бы дофигищем на жителей. Очень много. С таким количеством можно миллионов пять вольт получить от простой розетки. И галогеновые лампы, явно самопал. Дело дурачок, любая галогенка срыгнет от такого напряжения. Не умудрено, что выкинули. Да это мы скинулись серым. Галогенка это лампа, которая ярко светит? Коробка вообще не горела, ничего не делала, просто тихо гудела. И после этого отложил телефон, поставив его в тихий режим, и возобновил досуг. Скоро телефон замигал, но Антону было лень за ним тянуться. Через 15 минут времяпрепровождения, Антон вдруг обнаружил дискомфорт в голове, нарастающий тревожными темпами. Когда телефон просигналил вновь, Головная боль уже расстраивала гармонию мыслей. Антон схватился за телефон и открыл чат. «Антоша, ответь, ты здесь?» «Да, я здесь». «У тебя ничего не болит? Все нормально?» «Ну, все хорошо, вроде». «Антоша, это ужас. Говорить можешь?» «Да, что такое?» В ту же секунду прозвенел входящий. «Да, мам, что случилось?» Сережи нет больше, Антош». «Что? Как это?» «Это еще не все, Антош!» «В каком смысле?» «Я с его родителями сейчас!» Таня потеряла рассудок, кошмар какой-то, кричит и волосы с головы выдирает. «Антош, кошмар просто!» У отца взгляд стеклянный, разговаривает как робот. патолога анатом им сказал, что все органы были похожи на кашу. В брюшной полости и грудной клетке все в крови плавало. Когда узнали в чем дело, отцепили морг. Всем врачам выписали отпуск с какими-то специальными наблюдениями, а их одежду уничтожили вместе с Койкой Сереженой. Приехала полиция, МЧС пожарный, даже вроде ФСБ в штатском, сейчас выясняют обстоятельства. Никого не пускает. МЧСник сказал, что он бы Сережку с таким диагнозом застрелил. Но в чем дело, никто не говорит. У тебя же все хорошо? Тебе легче, Антош, ты слышишь меня? Алло, мам, да, мне легче, все хорошо. «Хорошо, любимый, завтра приеду, поправляйся, пожалуйста. Пока-пока, чуть что, звони». «Ага, да-да, хорошо, мам. Антон положил трубку и растерялся. Его затошнило, но, похоже, теперь нет страха. Заныли кости, головная боль крепчала и уже перемешивала сознание. Антон понял, что ситуация выходит из-под контроля. Взял телефон, чтобы связаться с матерью но увидел непрочитанные сообщения от Никиты и два пропущенных вызова. Да, обычная лампочка. Вообще не светили? Сломанная уже, значит. Что это вообще? И зачем вы это включали? У вас опять интернет кончился? Это идея Сергея была, я угадал. Кстати, он сегодня на тренировку не приходил, дозвониться не могу. Скажи, чтобы со мной связался как можно скорее. Пацаны его тоже потеряли. «Мужик, ты тут?» «Я кинул своим!» «Это не лампы!» «Антон, это не лампы!» «Где ты это нашел?» Не долистав до конца, Антон испытал сильнейший позыв и не сдержался. Его обильно вырвало на койку и на пол. Грудь будто разрывала, в глазах резко помутнело. А когда зрение вернулось, Антон увидел вокруг себя кровь. Она была смешана с рвотой. Вдали раздавались скорые шаги медперсонала, от прогрессировавшей боли в голове почти вымерли мысли, незаметно напала слабость и разлад мышц. Поднять хотя бы руку уже было целым делом. Температура по ощущениям взмыла так, что воздух вокруг казалось волновался. В животе ковырялись десятком ножей и еще одним в горле. Антон уже не паниковал, все осознав и уже смирившись он понял, что ему скорый конец. В руке светлел запачканный дисплей телефона. Антон притянул к нему болезненный взгляд и дочитал. «Антон, не трогай это больше, даже не прикасайся, там куски контрольных источников военных дозиметров и детали аппарата для гамма-лучевой терапии в огромном количестве. И это не лампы. Это трубки жесткого рентгена, похожего на поделку сумасшедшего, решившего в тихую жить целый район. Вы реально это включали? Звони в скорую, быстро. Где ты ее нашел? Скинь адрес: я звоню в МЧС. Антон, это не шутка. Позвони мне быстро. Возьми трубку, Антон. Возьми трубку.